Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем канале. Это пятая видеоинструкция о программе SMM Combine, программе, которая автоматизирует действия в социальной сети ВКонтакте. В этой видеоинструкции я расскажу, где добыть аккаунты для социальных сетей, какие бывают аккаунты, как происходит процесс покупки, если вы решите именно покупать. Важный момент о формате сохранения аккаунтов для программы SMM Combine и я вам покажу, как работает чекер аккаунтов в программе SMM Combine. Как и в предыдущих видео инструкциях, тайминг а, в описании видео. Одним из мега плюсов программы SMM Combine, почему эту программу именно так можно с чистой совестью называть, это возможность комбайна работать с десятками, сотнями, тысячами аккаунтов в социальной сети ВКонтакте, которые вы списком загружаете в программу SMM Combine. Ограничения на количество используемых аккаунтов накладываете вы. Все зависит от ваших финансовых возможностей, если вы аккаунты покупаете, либо от количества потраченного времени, если вы занимаетесь самостоятельная регистрация этих аккаунтов. Благодаря тому, что программа SMM Combine поддерживает прокси, которые мы купили и настроили, программа спокойненько работает со списком загруженных аккаунтов и никаких проблем не бывает. Но кроме вот этой замечательной возможности работать последовательно с загруженными аккаунтами программу, то есть работать с целой командой ВКонтакте, программа SMM комбайн может в один момент времени работать сразу с нескольких аккаунтов. То есть программа поддерживает многопоточность. Вот хоть я и говорил, что я не буду проводить какие-то сравнения, делать рекламу SMM Combine, но я думаю, что вот просматривая эти видеоинструкции, вы сами Понимаете, насколько хороша эта программа. Но чтобы вот донести до вас, какой инструмент в ваших руках, чтобы вы понимали, насколько это эффективный инструмент, я вам приведу одно сравнение. В последнее время меня уже, извините за выражение, задолбали. Вот предлагаю вот эту программу LabTarget, которая, по мнению людей, очень эффективно занимается продвижением ВКонтакте. Вот посмотрите, весь функционал этой программы. Вот все, что она может делать. Ну без комментариев но посмотрите сколько это стоит и на что давят авторы разработчики они давят именно на возможность программы работать с нескольких аккаунтов одновременно то есть давят на многопоточность за 5900 рублей вы покупаете тариф оптимальный который позволяет вам работать с 10 аккаунтов, то есть в 10 потоков программа может работать вот при таком вот <coughs> функционале. Я вам хочу сказать, что программу SMM Combine ночью, когда у меня интернет от 100 и больше мегабит, процессор на этом компьютере достаточно производительный и пятый. то есть железо нормальная и в комбайне я спокойно работаю с 20-30 поток то есть если вот следует логике авторов разработчиков программа лап-таргет то вы можете уже прикинуть сколько должна стоить программа смм комбайн я уже не говорю о, о функционале вот это вот сравнение я вам специально сделал для того чтобы вы понимали насколько эффективен инструмент который оказался в ваших руках но Основное, о чем я говорю, о множестве загружаемых аккаунтов в программу, о многопоточности, чтобы вы понимали, что SMM-комбайн это пулемет. Вот, и патронов, то есть аккаунтов в эту программу нужно подносить, но ну, просто ящиками и очень часто. Вот где взять эти аккаунты? Конечно, можно аккаунты регистрировать. Регистрировать руками это есть смысл делать только в одном случае, если вы не планируетесь этих аккаунтов заниматься спам рассылкой, если вы хотите эти аккаунты продвигать. Для регистрации аккаунтов есть соответствующий софт, то есть программа SMM Combine не может сейчас на данный момент регистрировать аккаунт, она может аккаунты оформлять, то есть созданный зарегистрированный аккаунт, она вам может быстренько оформить, но как регистрируются аккаунты ВКонтакте, каким софтом вы можете пользоваться, я вам в в рамках этой видеоинструкции инструкции рассказывать не буду, потому что я сам поступаю по более простому пути. Я аккаунты покупаю. И вот где вы можете купить аккаунты? Ну, как тут некоторые говорят, Google вам в помощь. Но ну, я вам скажу, Яндекс вам в помощь. Напишите в строке Яндекс купить аккаунты ВК, вот или ВКонтакте. Ну, вот так вот. Нажмите поиск, вот посмотрите, какое количество сайтов вам выдается для того, чтобы вы могли Купите эти аккаунты. Опять же, я вам <смех> дам рекомендацию: такую же, как и автор-разработчик СНМ Комбайн, а, покупайте у Джеки. Есть два сайта: один на доме.ru, другой на ком То есть, на каком будете покупать ваше личное дело. Я вот сейчас зашел на сайт на .ru <смех> только для того чтобы вам рассказать, какие бывают аккаунты в принципе. Вот здесь они прям разделены на три части закладочкам это как раз та информация которая потребуется вам на начальном этапе если вы еще никогда не покупали аккаунты чтобы сразу вы вникли в тему что аккаунты бывают фейковые либо как на некоторых сайтах еще их называют брученные аккаунты или там аккаунты живых людей. Этими аккаунтами в данный момент пользуются. То есть это аккаунты, ну, мягко говоря, ворованные аккаунты, от которых просто сбрутили, сдернули логины и пароли и выставили их на продажу. Значит, такие аккаунты, конечно, самые дешевые. Но я бы вам не рекомендовал покупать эти аккаунты для того, чтобы заниматься с этих аккаунтов с вам рассылкой Никто не может остановиться вовремя, рассылая спам. И после рассылки, конечно, аккаунты банятся. Поэтому, если вы будете покупать, экономя свои деньги, наиболее дешевые аккаунты, с фейков врученные, конечно, вы будете банить аккаунты чужих людей. Это, с моей точки зрения, не есть правильно. Я покупаю такие аккаунты для выполнения действий, которые, с моей точки зрения, наиболее эффективно выполнять именно вот с этих аккаунтов, аккаунтов живых людей. То есть, что я с них делаю? Я в разумных пределах вступаю в нужные мне группы. То есть, раскручиваю группы. Я вступаю в друзья, к нужным мне аккаунтам. Ну, например, к моим аккаунтам, которые я раскручиваю. Я лайкаю и выполняю репосты. Вот такие действия... Опять же, в разумных пределах я их выполняю. Больше никаких действий я с этих аккаунтов не выполняю. То есть я с них не рассылаю, чтобы не убивать эти аккаунты. Потому что какой смысл в ушастых участниках группы, либо в заблокированных друзьях? Никакого смысла. Но если вы посчитаете, сколько стоит вступление в группу, друг, лайк и репост, вот сколько это стоит, на биржах, если заказывать, то вы поймете, что э, дешевле купить аккаунт и выполнить с этого аккаунта нужное вам действие. Причем чаще всего этот аккаунт может использоваться, но ну, несколько раз для выполнения этого действия. Конечно, брученные фейковые аккаунты очень быстро умирают, и никто не дает вам гарантии на использование, на время жизни этих аккаунтов. Но в любом случае, даже если вы один раз выполните операция, о которых я сказал, все равно это вам получится дешевле, чем заказывать ну, на биржах. Следующий тип аккаунтов – это автореги или автозарегистрированные аккаунты. Это аккаунты, которые стоят уже дороже. Видите, цены опять на них, мягко говоря, <coughs> поднялись. А это аккаунты, которые регистрируются, регистрируются, естественно, не руками, с помощью соответствующего программного обеспечения подтверждаются. В большинстве случаев они оформляются. Видите, здесь вот есть аккаунты, которые уже с, с фото. Вот с этих аккаунтов можно выполнять но любые действия, которые вам нужны. Можете покупать их для спама, убивать эти мертвые аккаунты, можете эти аккаунты раскручивать. Все в ваших руках. Но цена на эти аккаунты подороже, естественно, чем на аккаунт фейковый. Третий тип аккаунтов, которые вы тоже можете купить, это так называемые раскрученные аккаунты. Аккаунты, где уже сотни или тысячи друзей цены на эти аккаунты соответствующие. Видите, сколько это все стоит. Почему есть смысл заниматься раскруткой аккаунтов в социальных сетях, имея, конечно, соответствующее программное обеспечение. О, Об этих аккаунтах я говорить ничего не буду. Я просто такие аккаунты покупал несколько раз и то для одной конкретной социальной сети. Вот это основная информация по аккаунтам. Вот этого вам хватит для того, чтобы определиться, что вам покупать. Конечно, если вы будете внимательно читать, то после названия всегда есть какие-то приписочки. Но они интуитивно понятны. То есть в каком виде вам дается аккаунт. Вот здесь, например, телефон и пароль. Здесь вы получаете телефон, пароль или почту, пароль. Нужно выбрать мужские либо женские аккаунты. Вот. С фейковых аккаунтов здесь еще кое-какие есть нюансы. Например, аккаунты не привязанные к телефону или не активированные аккаунты. Аккаунты из, по конкретному таргетингу, то есть российские либо украинские аккаунты. Все достаточно понятно. Значит, я сейчас покажу, как производится процесс покупки аккаунтов. Куплю естественно автореги то есть куплю как всегда женские аккаунты но вот сейчас обратите внимание аккаунты которые мне нужны которые уже подтверждены их сейчас например нет вот эти аккаунты которые я хотел купить по 18 ну по 19 рублей Значит, что у нас осталось у нас осталось мужские аккаунты 1000 вот мужские аккаунты с фото при покупке более 100 аккаунтов, цена на эти аккаунты снижается до 16 рублей 50 копеек. Значит, на этом сайте для пользователей программы SMM Combine скидок нет. Но откуплю вот эти вот аккаунты, российские аккаунты, мужские, которые подтверждены через телефон. Нажимаю на кнопочку «Купить», вбиваю свою почту на эту почту именно придут купленные вами аккаунты указываю количество нужных мне аккаунтов ну вот возьму возьму 20 аккаунтов как я буду оплачивать но ну, вот сейчас вариантов оплаты только через рыбакасу ну, вариант ну самый худший просто один из самых мерзких вариантов поэтому возьму 10 аккаунтов не хочу платить <с join them> проценты рыбакаси а раньше можно было оплатить через Яндекс напрямую и через Киви. Сейчас посмотрю, что у нас на сайте джека.ком. Да, вот на этом сайте можно было оплачивать через Киви напрямую. К сожалению, там, где проще оплатить, лично для меня, возможности купить аккаунтов нет. Видите, количество аккаунтов по нулям. Ладно, буду покупать на сайте джека.ру. Еще раз нажму «Купить». 10, Робокаса, перейти к оплате, перейти к оплате, вот попадаю вообще в сервис оплаты, от которого мне всегда тошнит, Робокаса, поворачу через Яндекс, мне уже 169 рублей накинули, 20 рублей комиссии, перехожу к оплате, вот. ну у меня с этого компьютера я постоянно плачу через Яндекс, поэтому у меня даже смс-подтверждение не приходит, просто нажимаю заплатить, опять возвращаюсь на Робокасу, Вернуться в магазин. И как только вы оплачиваете, прям сразу же возвращаясь на сайт, у вас есть возможность скачать эти аккаунты. Появляется вот такое окошечко. Нажимаем на ссылочку и пошел процесс скачивания купленных вами аккаунтов. Выбираете сохранить аккаунты скачиваются вам на компьютер. Но ну, в зависимости от вашего браузера вы их просто-напросто находите. Я сейчас через Mozilla работаю, насколько я понимаю. Да, Mozilla. Открываю папочку, получается вот такой вот файл. Видите, вот с таким длинным-длинным названием. Я его сразу переименовываю, пишу АКИВК, и сегодня у нас 28 декабря. Переношу в папку, где у меня лежат все, что связано со спамом, вот открываю этот файлик, вот так вот он и на себя выглядит. То есть телефоны и, и пароль. Пароль, как вы понимаете, я по понятным причинам просто сейчас скрываю. Для того, чтобы программа SMM Combine правильно работала с этими аккаунтами, то есть, чтобы она их правильно загружала, вам необходимо этот файл сохранить в формате, в формате utf 8 это формат кодировки это очень важно, особенно в том случае когда вы покупаете бручные аккаунты то есть аккаунты живых людей и в этих аккаунтах пароли на русском языке то есть на кириллице вот для того, чтобы smm Комбайн правильно авторизировался в этих аккаунтах с паролями по кириллице надо сохранить обязательно в формате utf 8 всегда этот Файлик в таком формате и пересохраните. То есть для этого нужно войти в файл, выбрать действие сохранить как и выбрать кодировку. Кодировку UTF-8. Нажмите сохранить и перепишите данный файлик. Вот теперь аккаунты у меня сохранены в нужном для программы SMS-комбайн формате и будут спокойненько подгружаться и авторизироваться в этой программе. Но я вот даже взял и авторизировался в одном из аккаунтов посмотреть, как выполнено оформление. Ну, конечно, аккаунты недооформленные, то есть не привязана к ним почта, данные кое-какие не вбиты. Но зато они зарегистрированы, у них даже фотки загружены, как, как и было написано на сайте. Вот такой вот аккаунт. Вы получаете. Ну и последнее, как я обещал в начале, мы сейчас эти купленные аккаунты прочекаем, то есть проверим их на валидность. Операцию проверки на работоспособность я вам рекомендую выполнять все-таки более-менее регулярно перед выполнением каких-то действий массовых. Запускаю программу СММ Комбайн, вот она у меня запущена. Выбираю чекер, очищаю результаты последней работы, то есть нажимаю отметить все и удалить отмеченные. Все почистил. Значит, нажимаю на кнопочку импорт аккаунтов. Видите, здесь прям конкретно написано, что аккаунты должны быть сохранены в формате UTF-8. Ну, как только что я и выполнил. Импорт аккаунтов. Я сохранил свои аккаунты на диск C в папочку «Спам Ну Вот такое у меня яркое название. И аккаунты у меня называются Аки 28 декабря. Вот я их загружаю. Импортировано 10 аккаунтов. Ну, как раз то, что я их... Вы можете выставить количество потоков, в которых будет проходить проверка. Я выберу один поток, чтобы не спешить, чтобы не перегружать скажем так, программ, потому что, забегая чуть вперед, я вам хочу сказать, что программа одновременно может выполнять несколько действий. То есть мало того, что она работает с нескольких аккаунтов одновременно, она может одновременно и парсить, и рассылать, и чекать, и так далее. Ну, такой реально комбайн. Вот я выберу один поток, выберу задержку 10, вот, и нажимаю на кнопочку ⁇ Старт ⁇ Пошел процесс проверки аккаунтов. Вот здесь вот внизу будет написано, сколько проверено. Вот сейчас проверено 0 из 10. Валидность – это сколько из проверенных аккаунтов работоспособны. Сколько было задействовано капчу. Ну, а антикапчу мы уже с вами настроили. В принципе, вот обратите внимание, можно менять пароли для ваших аккаунтов сразу же. Если вы хотите, если вы поставите галочку «Сменить пароль» да, и напишите какой-то нужный вам пароль, он будет на будет автоматически у вас меняться. Вот. И если вы проверяете множество аккаунтов, потом результаты проверки на валидность вы можете каким-то образом фильтровать. Но вот сейчас он мне только вот проверил пока один аккаунт, поставил плюсик. Да? Я нажму на кнопочку пауза. И после того, как все аккаунты будут проверены, я продолжу запись этой видеоинструкции. Но из-за того, что я поставил один поток и задержку в 10, конечно, процесс проверки идет достаточно долго. Но зато тщательно. Потому что бывает, когда вы много потоков ставите, проверяете множество аккаунтов, он некоторые аккаунты может записать вне вали. Но сейчас вся проверка пройдет по-честному и точно вот видите еще один аккаунт помечен как как валид. все жму на паузу и жду окончания проверки Итак, проверка аккаунтов завершена вот смотрите из 10 купленных но я только что аккаунтов то есть на ваших глазах один аккаунт является невалидным то есть не работающим то есть проверено 10 из 10 валидных из этих аккаунтов 9 но я специально взял этот аккаунт вот его логин Взял его пароль, попытался в него войти. Аккаунт не работающий. То есть с этого аккаунта, естественно, никаких действий в программе SMM Combine вы сделать не можете. Вот только поэтому я и говорю вам, что сразу после покупки, либо перед, после выполнения каких-то действий, или перед выполнением каких-то действий, пожалуйста, проверяйте свой аккаунт, чтобы понимать, на какой результат вы можете рассчитывать при работе с этих аккаунтов. Теперь я нажимаю на кнопочку валидные то есть мне сейчас программа выделяет только валидные аккаунты и нажимаю на кнопку быстрый экспорт отмечен мои аккаунты сохраняются в папку smm combine в папку чекер аккаунтов в файл который называется быстрый экспорт у программы есть отдельная кнопочка экспорт вот видите, вы можете войти сюда выбрать чекер аккаунтов выбрать текстовый вариант нажать на кнопочку экспорт и результаты Мои работы будут сохранены в другую папку, которая в папке SMS Combine называется «Экспорт». Будет создана папка «Чекер аккаунтов». Я сейчас вам покажу, где искать результаты нашей работы. Итак, переходим в папку с программой «SMM Combine». Ищем папку, которая называется «Чекер аккаунтов». Ее открываем. И вот он файл, который называется «Быстрый экспорт». Я сейчас его открою но плюс плюс для чего для того чтобы увидели что в этот файл мне из 10 проверяемых аккаунтов выгружено 9 ну, то есть 9 именно валидных аккаунтов аккаунтов которые работают теперь этот файлик я опять же переименовываю аки 28 декабря и сохраняю в папку который мне называется спам повыка вот этот файл я уже удаляю, потому что вот здесь есть один неработающий. И копирую новый. Все, вот в папке ВК у меня лежат аккаунты, с которыми я буду работать, записывая эту инструкцию. Из 10 купленных, один мы уже потеряли, осталось 9. Вот с этими аккаунтами я и буду записывать последние видеоинструкции. Для того, чтобы вам показать, куда все экспортируется, опять же, если вы используете действие отдельная экспорт опять же в папке смм комбайн есть отдельная папка которая называется по английски экспорт видите и я сейчас выгрузил через экспорт операцию чекер аккаунтов под каждую операцию создается отдельная папочка вот недавно я парсил сообщества участников сообщества и экспортировал их Результаты у меня собрались вот в этот каталог. А вот чекер аккаунтов у меня вот здесь. Но как работает экспорт, я вам еще подробно расскажу. Отдельно выгружаются логины. вот, И отдельно выгружаются пароли. Но для моего случая, для того, чтобы потом использовать эти аккаунты для загрузки, ну, экспортировать не лучший вариант, потому что информация о моих аккаунтов будет разбита на части. Только поэтому я вам рекомендую из именно чекера, выгружать по кнопочке быстрый экспорт а из всех остальных операций которые выполняют программа smm combine естественно выгружать через кнопку экспорт искать результаты соответствующие папки Но ну, а о том как работает экспорт как выполняются другие действия в программе smm combine я расскажу в последующих видео инструкциях начну с самой важной Операции, с чего начинается любая работа, это с парсинга, то есть сбора вашей целевой аудитории. Вот следующая видеоинструкция как раз и будет посвящена именно парсингу людей, парсингу сообществ, парсингу участников сообществ, парсингу друзей. Я, скорее всего, запишу 4 видеоинструкции небольших, потому что это, конечно, получилось очень длинное, тяжело смотреть Большое спасибо всем, кто досмотрел до конца. Кстати, вот посмотрите, на почту мне пришел оплаченный заказ от Джеки с аккаунтами. Вам он также будет приходить. Если у вас возникли какие-то вопросы после просмотра этой видеоинструкции, пожалуйста, пишите их в комментарии под видео. Если хотите пообщаться вживую, приглашаю всех на вебинары, которые проходят каждый четверг в 20 часов. Приходите, задавайте вопросы, я буду отвечать вживую. Всем большое спасибо, до свидания.